Привет, подпимщики! Вы находитесь на канале Кубик Юрика. Это второе видео про данки. Данк после длинного прыжка. А это данк человека-паука. Кура, включи поворотник, а это данк с отвлекающим маневром. Это Данк совместно с сестрой. Нет! О, так туда. Танк высокое сломанное кольцо. Вы находитесь на канале Кубик Юрика. Всем спасибо. Пока.